расскажите по поводу этого досугового лагеря чья это инициатива была ли она раньше когда нибудь реализована и ну как вы собственно говоря приняв участие я так понимаю это было закрытие уже 4 такого пребывания детей ну, условно говоря смены вот и как вообще Остались ли довольны дети, остались ли довольны родители такой инициативы? Нет. Ну, во-первых, это, конечно, инициатива, которую Анастасия Кудряшова, руководитель центра нашего, вместе с другими сотрудниками, я имею в виду работников культуры, которые в этом году пришли работать в здравоохранительный центр, а там большой коллектив, очень такой творческий. Но это была их идея, потому что действительно у многих наших сотрудников, к сожалению, бабушки дедушки сейчас находятся в сложном положении. Не все везжды, в общем-то, сильном спорту вообще в том числе и в Поэтому не все везут детей отдыхать, а им чем-то заниматься надо. А у нас такое прекрасное место, называем это например, туризм, место, которое э, любят не только москвичи, но и наши работники. И там на этой базе была организована вот такой вот досуговый центр. Если какие-то лагерь Потому что я смотрю, я пришел, они же все в галсту. Ну, там у кого-то зеленый галстук, у кого-то желтый. Они разбились на какие-то отряды, соревноваются между собой. Это такое как будто скаутское движение. Вот. И родителям удобно. Он утром в Я сам на первой смене, были мои девчонки. Вот. Им очень интересно. И ты их 8 часов подвозишь к автобусу, они уезжают или к к которому они катались, у нас есть туристический трамвайчик. паровой, не... ну да паровозик, хотя на самом деле он в виде трам... и они там отрываются, веселятся, кругом животные, Сколько там много есть интересного, извини, домашних животных, да и диких тоже, вот. и всякие у них активности, они прекрасно рисуют, там. Вот, видео, наверное, какие прекрасные картины они рисуют. Ну, в общем, творчески развиваются. И это оказалось, потому что я в детей потом спрашивал, а это оказалось очень интересно детям. Они хотели бы еще. Одна девушка, ну, лет наверное, сказал, вы знаете, давайте в школу ходить. Не будем, будем ходить сюда. Значит, так не получится. У нас был очень замечательный период. Мы сотрудники культурного центра. Первый раз э, при по, всесторонней поддержке ЗАО совхоза имени Ленина первый раз э, организовали на период земляничного сезона на базе контактной деревни летний досуговый центр для детей. Э, для детей работников совхоза. Это такой был наш первый опыт, но подводя сейчас уже итоги, когда он закончился, удачный. За два месяца в нашем э, досуговом центре летних побывали порядка более 120 детей. И каждый день для них проводились занятия. Организовывался досуг таким образом, чтобы это были и те занятия, которые педагоги культурного центра в течение всего года оказывают, да, организовываются. Но в то же время это те, которые не посещали, они пришли. Для них это были такие мини-занятия, было достаточно интересно. У них была очень большая развлекательная программа. Для них были постоянно физкультурные какие-то занятия организовывались, интеллектуальные викторины. У них было трехразовое вкусное питание очень. Пели, рисовали, танцевали. Все, что можно было только делать. Мы делали два месяца с детьми, дети в восторге. Родители, я думаю, тоже довольны все. Нам даже такое от родителей на последний день, когда у нас было закрытие, и родители нам принесли благодарность от родителей, что очень все довольны. Каждый день вы без остатка отдавали себя, свое тепло нашим детям. Спасибо вам за вашу энергию, за бескорыстную любовь и трогательную заботу, которую, которой вы одарили наших детей. А, спасибо огромное еще отдельное за фото и видеосъемку. И это благодарность от всех-всех родителей. Спасибо. Спасибо. Спасибо им не только от вас, а вы сейчас крикнули громко очень спасибо, но и от всего коллектива совхоза Ленина, потому что когда вы находились здесь под присмотром этих профессионалов, в этот момент ваши родители работали совершенно спокойно на поле, занимались своими делами и точно знали, что дети их находятся в хороших руках и с ними ничего не случится. Больше ста детей работников совхоза за эти четыре смены посетила этот лагерь. И, судя по всему, некоторые не одну смену здесь побывали. И родители довольны, поскольку это 90% оплачивается в Их родительская оплата там минимальная, по 1600 рублей за смену. Ну, а там же кормят, причем кормят тоже наши вот -то «Ягоды», очень хорошо кормят. Она когда-то кормила школу, сейчас все с ностальгией и с благодарностью, вспоминает вы Он там работал, еще там сейчас на самом деле? С едой вот, в муниципальной школе, которая принадлежит московской область. Вот. И поэтому все довольны очень. И я думаю, просто люди, людям тоже надо отдыхать, и поэтому этот центр ушел в отпуск в полном составе, чтобы 1 сентября начать уже заниматься кружками, на свои непосредственные Но я думаю, что мы это будем продолжать. Впереди еще новогодние каникулы. Это тоже очень интересно может быть, потому что там зимой тоже очень хорошо. Вот. Ну и, соответственно, следующий год мы уже планируем это все. Ну еще большое спасибо Анастасии Кудряшовой, ее вот сотрудникам, потому что это же очень важно, чтобы детям было хорошо. А они очень хотели, каждый, вот, у, меня, вот, у меня есть а, несколько соседей, водителей большегрузных машин, которые работают заходим они мы же в лифте обсуждаем это все, когда встречаемся. Они говорят, знаете, не оттащишь ребенка, не хочет ехать к бабушке, и вообще хочет остаться в Лаге. То есть там уже в конфликт, не то что давай езжай, а наоборот, не поеду никуда, хочу в Лаг. Это молодцы. молодцы. <Съем> Пожалуйста, я плавки. А нет, не взял.